Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я бы хотела рассказать вам о еще одном новом интересном проекте, цель которого – помочь своим пользователям создать устойчивый и пассивный доход за счет диверсификации казначейских инвестиций в проекты DeFi. Мы поговорим о платформе под названием Super Protocol, ее особенностях, преимуществах и токеномике данного проекта. Super Protocol является платформой с низким уровнем риска и одновременно лучшей платформой автостейкинга, которая предлагает большие награды. Данный проект фокусируется на инновациях DeFi, направленных на создание ценностей для всех держателей Super путем холдинга и стейкинга, сочетание которых предоставит всем держателям один из самых высоких фиксированных API. У платформы есть свой собственный токен стандарта BAP20. Токен Super имеет эластичный запас и будет вознаграждать своих держателей пассивными выплатами процентов каждые 15 минут на протяжении 13,5 лет, пока не будет достигнуто максимальное количество токенов. 3,25 миллиарда монет. Токеномика Супер является совершенно уникальной благодаря структуре AutoBurn Fire Pit, минимальному начальному запасу и более низким 15-минутным эпохам для гораздо более линейного прогресса API. Супер протокол имеет в общей сложности 16% налог на покупку и продажу, чтобы обеспечить продвижение проекта и лучший API для пользователей. 25% от налога будут отправлены в пул ликвидности и RVM, который является отдельным кошельком в системе Суперпротокол для поддержки и стабилизации пула ликвидности. Налог в размере 4% будет поступать в кошелек казны, из которой в дальнейшем будут инвестироваться новые проекты DeFi. Оставшиеся 2% токенов будут автоматически сожжены. Давайте более детально рассмотрим преимущества данной платформы. Прежде всего, токен Супер используется в качестве токена управления, и поэтому их количество определяет право голоса держателя. Супер протокол заботится о том, чтобы киты не разрушали устойчивость токена. Для этого был добавлен специальный китовый налог, который применяется в том случае, если ваши активы превысят определенный процент от общего предложения токенов. Все передовые боты будут мгновенно заблокированы смарт-контрактом Супер с помощью функции черного списка. Помимо этого, целью Суперпротокол является расширение до многоцепочечного протокола. Таким образом, вы сможете приобрести токен Супер на каждом возможном блокчейне, совместимом с EVM. Также в будущем будут рассмотрены блокчейны, несовместимые с EVM. В результате маркетинг будет сосредоточен не только на Binance Smart Chain, но и на других сетях. У вас есть прекрасная возможность поучаствовать в официальной предпродаже Ping-Sale, которая будет проводиться в день запуска. У всех пользователей будут равные шансы приобрести токены. Минимальная сумма покупки составляет десятую BNB, а максимальная – 10 BNB. После завершения первоначального инвестирования перед запуском будет создана пара ликвидности Super BNB на PancakeSwap. Super Protocol – это действительно интересная и уникальная платформа, которая будет полезна как для новичков в сфере криптовалют, так и для опытных пользователей. Если вас заинтересовал данный проект, вы можете ознакомиться с ним лично, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Не забудьте подписаться на социальные сети платформы, чтобы не пропустить ее последние обновления и события. На этом наш выпуск подходит к концу. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!